Лечение варикозного расширения вен современными методами. Без боли, без операции, без наркоза. Медицинский центр «Здоровое поколение». Город Махачкала. Улица Гоголя, 34, напротив глазной больницы. Телефон 78 05 78.